Просьба уберите от экрана слабонервную жену и инвалидов-детей. Вы этого долго ждали, вы этого всегда хотели. Но вам все равно никто не даст. В прошлой серии... Куда он знает то, что... Что я Пир! Скинь попить! Алло, ты выйдешь? А дома. А пойдем по гаражам полазим. А знаешь, а пойдем. Наступи мне три раза, чтобы мы не поссорили. А без латинка это неудобно. Капец, сколько мы тут весели то Не знаю, сейчас. О, месяца три. Я сколько градусов а -то уже на улице? Сейчас скажу. Ох. 30, ну надо уже покушать, я уже проголодался. Ну, у тебя здесь куча. Давай покаваем мороженое. О, так есть хочу, как я. Угу. Ну ладно, Вкусно. пойдем уже домой. Пойдем, пойдем, да. А ну, бей по-братски. Чё, сам налить не можешь, ёбт? Блин, падал, отвечать. Ладно. Пик-пик! Чё так нельзя, ёбт? Ну, ёбт, Ох, сейчас чай посмотрим. Мы лепим, помьём. Ой, ёбт! Чё за фрейр, наркоманы, блядь, блин, не лупим. Крапец, что с этим негодяем негодниками будем делать? Они бесят уже, не каждый день там сидят. Что-то мне уже дало, блядь. И... На, пир. Ну. Ну, это... Что, с Новым Годом, И бля. Тебя тоже. Я так вон до седьмом классе занимался. Давай им покажу. У меня... Смотри, больше бокс осталось. осталась. Сейчас я покажу. Я занимался, пойдем. Сейчас, да, мы стараемся. Сейчас мы будем бить. Бить. Бить. Бить. Бить. Бить. Бить. Бить. Ну давай, ну, давай. Что Сейчас. Кто? Кто? Сейчас покажу тебе. Кого? Кого? Ну, давай того, и, блядь. Давай. давай. Кто случилось? Скажи. вас? Да. Достукуйся. анекдоты умеет рассказывать. анекдоты. Не да. а ну, давай. Летят русские, немецы, казак. И чё? Не забыл я. За них и выпьем. Ч, летят и летят, давай. Эй, куда муху? Ладно, пойдем ребята. Будете? Да, пойдем. Давай. Увидимся скоро. Нахвало. Забирай, наш. Да. Давай, давай, давай. Привет, дорогие зрители. Сейчас вы посмотрели сериал «Свой двор». Это интерактивный сериал, а это значит, что продолжение видео придумывается уже после того, как видео отснято. Вы можете предложить свой вариант развития событий в следующем ролике в комментариях к этому видео. Лучший сюжет будет задействован, а автор указан. Как только видео наберет 100 лайков мы сразу же идем снимать третью часть. Но это н н н точно. Я тупой робот, а Заза, пошагей. От подписки растет пиписька. Слышь, пацан, или может не пацан, лайк поставь и подпишись. Если подписан, значит лайк поставь, а лайк поставил, значит подпишись. Хочу сказать, тебе сказать ты лайк поставь и подпишись. Если подписан, то лайк поставь, а лайк поставил, значит подпишись.